Аптечный арсенал натурального атлета. В этой краткой заметке хочу поделиться с посетителями тренажерного зала советами. Какие фармакологические препараты может принимать в натуральном бодибилдинге и пауэрлифтинге без ущерба для здоровья и повышения показателей. Ведь если мы выбрали натуральный путь в спорте, это не значит, что вход в аптеку нам закрыт. Номер один. Первое, что я мог бы посоветовать натуральному атлету, пришедшему в аптеку, это купить витамино минеральные комплексы. Номер два. Купить отдельные минералы, препараты, которые содержат кальций, магний и калий. Например, кальцимин. Он содержит еще и цинк, панангин или аспаркам. Они дешевле. Номер три. Для сердечка советую купить рибоксин. Его врачи так и величают витамин для сердца. Номер четыре. Для улучшения многих процессов в организме. Липоевую кислоту. Номер пять. Не забываем о полезных жирах и покупаем рыбий жир и льняное масло. Номер шесть. Также отлично стимулирует обменные процессы калияратат. Номер семь. Для накачки и пампинга на тренировке может приобрести агапурин или трентал, действующее вещество петоксифилин. Номер восемь. Для повышения энергии приобретите кофеин и шинь, шинь Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!